Путешествие начинается Ну что, ребята, как самочувствие? Отлично. О, вон откуда мы стартанули с деревни, смотрите, с Красной поляны, и уже вот преодолели такое расстояние. Да, подъем крутой, народу очень мало, видимо, сложный трекинг, поэтому пешком не ходят. Но мы вот сегодня сделаем вот так. Уже два часа идем. Идем на озера. Какие-то. Сави 58, и он убежал вперед. Еще с Сергеем. Я только поспеваю за ними. Круто. Ну, давай Озеро пишем. Зеркальное Футкаемся. Что классно в этом маршруте Что в основном мы идем в тени Где-то по склону Хотя солнце высокое, жара На солнышке пекло Но мы идем в тени и все прекрасно Удивительно, 1 июля Лежит снег А мы что-то опять шпарим В какую-то гору Такой маршрут С горы в гору И снова вниз Где-то там шумит водопад А чипсинские водопады Видимо, было И еще немного Уже слышно водопад Где-то вот здесь В свое время здесь стояли ограждения О, Как трубу погнуло Хорошая лавина тут была Сходила Ну что Мы дошли до чипсинских водопадов О, Вот она красота Идем купаться Машенькая Ага Аааа Мишаня! Водопад! Ахахахахахаха Ну ничего страшного! Смотрите какой красивый водопад! Привал Да Обедаем и двигаем обратно да. Очень классный маршрут Очень классно Скупаться в водопаде это супер Ну что, дошли мы до чипсинских водопадов Перезагрузились Подкрепились И пойдем обратно Время половина второго Вышли мы в 9 часов С Красной Поляны Круто Я доволен Это то, что мы любим? Да То, что мы любим Конечно, это не передать Никакими словами Никакими картинками Это просто надо здесь быть Это очень круто Кавказ прекрасен походы в горы это что-то а можно было сейчас находиться в адлере в жаре а я в жаре но в горах круто то что я люблю Бежим до купели. Стопы горят. Интересно. А если это сделать босиком? Сейчас попробуем. А теперь то же самое, но босиком. Ну комфортнее просто идти. Кайфово, когда босиком просто идешь. Приятно. По земле, по камням. Классно. Буду просто идти. Надо же три раза купить, да?